Экопродукты это здоровье, породишь. Вы когда-нибудь задумывались, чем кормить семью. Сейчас все вокруг только говорят о накачанном антибиотиками мясе, нитратных овощах и колбасе без мяса. Сегодня, чтобы сохранить здоровье, необходимо использовать в пищу экопродукты. Папинолавка предназначена для людей, которые ценят здоровое питание. Мы поставляем экопродукты под заказ только от проверенных фермерских хозяйств на дом или в офис. Животные, птицы, наших фермеров выращиваются в свободном выпасе, питаются натуральными кормами, поэтому экопродукты без антибиотиков, без гормонов роста. Рыба выращивается в чистейших озерах Карелии, питается натуральным рачком, поэтому ее можно назвать экопродуктом. Мы уверены, что предлагаем вам лучшие, свежие, вкусные экопродукты, выращенные с любовью и хранящие все дары, созданные природой, плоды трудолюбия и теплорог фермеров. Питайте